А за окном идет балет, В изящных шелковых пуантах Снежинки кружат пируэт, Дома, бетонные Атланты, Небес, тяжелый силуэт, Насильные взвалили плечи, И белокрылый зимний вечер, Как мотылек летит на свет. Замысловатую картину Мороз рисует на стекле. На дудке там играет лель, А ветка белого жасмина Безмолвно и манит красотой к себе Диковинную птицу. И померещатся вдруг лица. Быть может, это мы с тобой? Из тыльной стороны холста Я напишу лишь фразу пальцем. Ты знаешь, нам не перестать Идти во след, будто скитальцы, Неубывающей любви. Я заклинаю, позови.